Почему будет второй тур Путина? А, может быть. Потому что ядерный электорат Путина 46%. Это люди, которые постоянно голосуют за Путина на последних четырех выборах. А при явке в 60-65%, а это средняя президентская это средняя явка на последних четырех президентских выборах. Путин решительно набирает в первом туре больше 50%. Если явка будет расти и стремиться к 80%, например, ядерный электорат Путина 46% это... Люди, которые постоянно голосуют за него по разным причинам на последних, условно говоря, четырех выборах, включая голосование за Медведева, в которых, мы, как мы понимаем, на самом деле было голосование за Путина. Явка избирателей на последних четырех президентских выборах примерно 65% в целом. При таком ядерном голосовании, то есть когда есть ядро голосования и, и такой явки, Путин железно побеждает в первом туре. Но если явка стремится к 80%, то... Эти 46% уже становятся не 70% избирателей, проголосовавших за Путина, а, допустим, 49% и 99%, там, тысячными%, то есть возможен второй тур, потому что... Второй тур считается не по отношению первого-второго, а если никто не набирает 50% плюс один голос, то возможно второй тур. Поэтому я говорю, если вы хотите развитие демократии в нашей стране, приходите на избирательные участки как можно больше. Чем выше будет явка, тем вероятнее будут демократические процедуры. Второй тур, в который скорее всего выйдет Путин и Павел Николаевич Грудинин, а там уже посмотрим, как оно все будет.